Спасибо. Давай, давай. Thank <laughs> Тише, тише нет, нет, Тихо, все, тихо, веще. подождите там. Наши были? Нет, это. Валя, дай рукой. Ладно. Видишь, А, где мой рубля? Сашка должен был выкинуть. Ой, здрасте, Владимир Николай. <плодия> <плодия> <плодия> <плодия> <плодия> <плодия> <плодия> Ой, здрасте. Ой, привет, <плодия> Откуда? Скорманы. А я думаю, это моя мелочь в карман посыпалась. У меня было конечно, еще одна. Я бы искала салат Если еще найдут, то это уже не моя. У меня там была, Там раньше... Где я тут? Да, ты. Где ты набрал? Там же. Ну. Там. Там. Так вон там, в это. Где раковина сделан. Спасибо за здорова. еще не познакомились, здрасте. Как <решу> Отлично, мы, рады, рады. <решу> мы вам рады, рады. <решу> <Да, решу> да, Поварешка в руках, значит, с чем я вас встречаю? С кашей. Кашу с вам, конечно Так, ну что, вы отряд в этом году какой? Четвертый В каком домике живете? Мы Живёт? знаем Колго тут Андрей нам сказал? Нет, Луневский, с кроваткой там три а, кроватки. Да, вот который третий, потому тому правильно. А да? да? Да, да, да, да, да. Так, туалет для девочек где? Не знаю. Здравствуйте. А, там? Вот. Там, туалет для мальчиков где? Здравствуйте. Там. За нами как раз. Да, под окном. Да. Да. Да. Да. Да. Здравствуйте, Светлана да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ну мы очень рады вам Отлично, как самочувствие? Нормально. Замечательно Офигенно. Значит, ребят, у вас в домике Сейчас заход... разваетесь, конечно, где? Ага. Ну, да, там полочки есть Обувь составляете, заходите Располагаетесь, берете кастрюльки Получаете кашу в беседке да. Чай вот на том костровище Хорошо. Так, делаете глубокий Где вдох. Делаете выдох, Вы прибыли в круг назначения. Ура! Ура! А что по одному. Значит, получаете кашу, завтракаете, а потом все пораспарят. Понято? Вперед! Ура! Михаила Михайловича, как вызвали нет? Как это его нет? Но только он в городе сегодня. Завтра приедет, не волнуйся. Проговорим все моменты и построим привет, план работы. Привет. Такая хитрая улыбка, ну скажи, ага. что ты мне хочешь сказать, ну, нет, а? Нет, нет. Ну ладно, сделай комплимент. Мальчишки, тогда идите за кастрюли. Конечно, несите мне кастрюли, давайте. Давайте спершаки, ну, след на кого-то. Конечно, конечно. Начинает священник, настоятель, ему получает указ. С того, что идет, выделяет, добивается землю, mm -hmm. участок земли с городской администрацией, с архитектурой, решают, где будет земля, и сколько этой земли будет, и как, и что, в не слушания, все процедуры, как и с любым другим зданием сооружением, вот дают ему документы на землю. После этого он должен сам получить разрешение на строительство Для этого сделать проект, геологические изыскания там Все-все-все Получить тех условия на подключение электричества, воды, там, света и так далее Так как он строился? Это же не значит, что из бюджета были деньги, выделяемые на строительство этого храма Нет, просто губернатор Собрал своих замов и крупных этих олигархов местных. Там... Учитывая то, что, несмотря на то, что еще не было открытия нашего лагеря, оно все впереди. Интрига остается. Вас ждут сюрпризы. Но я думаю, что мы все с вами вместе отменились, сделаем хорошее, доброе дело. Наверное, те, кто в прошлом году заметили перемены, да, в лучшую сторону, есть перемены? Да! Да, вам они понравились? Да! Брус лежит, да, досточки, все уже сохнет, и, конечно, будет у вас новая баня, но на следующий год. А в этом году, ну, как-то будем перебиваться, выживать. Так вот, я вам предлагаю в следующей части такой акции экологической и улучшить наше... Нашу обстановку, наш пункт назначения, наш лагерь сделать его лучше, красивее, чище, приятнее. Сегодня все, вы сейчас все вместе, <как> пока будете идти до речки, должны придумать какой-то призыв, какой-то лоду экологический. Задание такое вам. Прийти на берег, взять каждый, вот по своей категории, по своему весу, камушки. Ну, конечно, не такие, да? Нормальные, хорошие камни. Один возьмешь, ну так, чтобы донести, но спину не надорвать. Живот тоже. Должно быть подтянуто, да? Вы должны быть красивые, и здоровы, это самое главное. Так вот, берем камушки, приносим сюда влаги. И вот там, где умывальники, все мы с вами заложим камнями и сделаем такую красную площадь из камней. Угу. А на следующий год я куплю эту краска есть люминесцентная какая-то, которая будет светиться. Представляете? И наша с вами дорожка на следующий год просто будет классно вечером светиться и вас всех радовать. Будете прижать, будете... а вот это мой камушек. А я предлагаю, чтобы вы камни еще подписали, чтобы у вас была память и, например, там ваше имя. На камушках это сделать можно. А в домиках мы ни в коем случае не оставляем свои автографы. Это тоже, ребят, как это называется? Варварство. варварство. Вандализм. Еще вандализм. Вандализм. вандализм, да, варварство. Ну, вот, да. как-то давайте уважать труд друг, друг, друг друга. Да. Поэтому вы готовы к такому мероприятию? Да. да. Сделаем доброе дело. Да. Не слушай ваших эмоций. Мы сделаем. 3-4. Да. Я вместе с вами. Ну что, встаем? Не помните, что каждый отряд должен придумать лозунг экологический. Да? Вы ну, все понимаете, о чем я говорю? Итак, мы даем общий старт. Пошел обратный отсчет. Три, два, один. Поехали! вообще а ты можешь Маленькие пойдут за камнями, большие пойдут за дровами. Тогда давайте в маленькие дровами А рубить Нет. Далее, я загораюсь. А не Короче, Даже сама вот она ящик, я никого не буду учить. Вась, ну когда ты такого будешь? Я не знаю, это. Сань. Саша, задача взять камни, а не ящерицу. Да, <соценно> Саня! Нет, нет. Петров! Че? Что? Каменюки берите, пошли. Нет, нет, нет. Хороший ящериц гонят. Куда? Куда? Сказали большие, я большие не слышал Мне сказали по размеру, ты его все на ноги врук Через 20 метров вот Средненький взял, да еще существует стоит. Вот вот. Сюда-сюда Я понесла его Ксюша А че я его не подписала? Перейду Прикинь, я сюда мошка села и вот так вот прям жалела. А я дальше. Что скажешь? А зачем прям сюда заходить? Там же не видно. Сказали, ты, что, ты что, а что сделали? А что сделали-то? Зачем? Они же хотели да. просто луки дать по одному. Так, так, может, сейчас разложат, кстати. Ко мне посадил пятый отряд. Напросили им возле ничего-нибудь подцарапать. Подписать. Ломать растирается, а вот с этими гостиками, камушками царапается и выстирается. Так что положите, может быть, побед царапаши. А, да. Рас, Распилитесь. Разбили ну, боитесь. Так, ну голубенький же какой отряд помнит стоит? Вот молодцы, восьмой отряд. <подин> Так, где наш оператор Кирилл? Здесь, с нами. Итак, сейчас мы с вами по общей команде встаем, подходим к нашему кургану, сложенному из ваших камней, и начинаем делать площадь, да, каменную, красную площадь из наших камней. Готовы? Даем, 3-4. О! Так, крышки у нас валяются. У нас. Мой, ребята, был вот был тут, был. ребятки, выкладываем, смотрите, вот это пространство выкладываем. Ой, Лиза, киселёк, классно. Я выпаду для я поджидцами. Наташа, пошли кальтинга. Вот так, раз. А камушку, камушку прям. Отлично, ой, аккуратненько я уже приплела. Смотри, чай. Говорю, это мой камушек. Сделал. Так. Отлично. Да. вот Мы Выкладываем так, ребят, чтобы было минимально свободного пространства. Да. О, о, какой хороший Это мое. Да, Отлично. А -а -а. вот, Здорово. вот, вот, вот, Это вот, Так. вот, вот, то поменьше, камушек поменьше камушек. А вот, вот, вот, вот, так. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Вася, Басалдин, Владимир. Ну-ка, поминучи, ребятки, камушек. Владимир. Вот. Владимир. вот. Владимир. не помним. ты даже вот представляете, как это здорово, да? Вот приедете. Да? И ваши камушки напомнят вам сегодняшний день. Так. вот Так, так, куда достаточно? Давайте вот здесь, вот здесь, вот здесь. А вот здесь ребят, выкладываем, вот здесь Да-да-да, вот эту ямку буду вот заложить. Давайте. Это а сейчас сухо, а там прогулы ложки, все, и тут, тут будет каша-малаша. Ну, дай бог, его не было. Все, Пай, я буду. Пой, я извиняюсь, я его уберу. Давай. Другой уж Давай. Хватит, находите место ему так. А, а вот, вот куда надо положить. Смотри, ты Может, там еще положить. Это... Чтобы Что не его. было. Чтобы не было, конечно. Пожалуйста, мы все. Очень вкусно. На поле не рушили, что так. Вот так. О, это чей такой камушек? Я хотел его принести, всем лагерям какие -то. Ого. Так, ну что? Горка наша уменьшай. Какой камушек? Да. О, вот, смотри, какой большой круг. Да. Аккуратно, аккуратно, пальчики. Саша, где? писать, Дружная, активная, неравнодушная, я бы сказала. Давай, давай, давай, я поставила. Поставила Ай, -яй -яй. Так, вот так, вот это, Ну, что? Сложили быстро. Так, ну здесь, конечно, не 153 Камушка, не 160. Кто-то халявничал. Кто-то про халявничал. Но это тоже уже хорошо. Хорошо, что уравном ногу. Ну что, нам громкие все аплодисменты. Ура! Ура! Ты мне красоту и красоту нашего лагеря, да? молодцы, все молодцы, всем спасибо, всем спасибо, видишь, ну что что ты мокрые, у меня тоже будут мокрые, молодцы. Ну что, готовимся к открытию, а у вас сейчас ужин еще, да? Слыпкай на лице, и хорошее настроение. Так кастрюлю утреннюю так и не помыли, нашлось на этом. Да, там номера что будет. там какая-то программа. Да? Да. Да.